острова перца дарсет нагарет это близкий родственник нагоморишь вот такой вот перчик это ребята перец относится к, к сверх урожайным сортам Вы посмотрите сколько на одном кусту плодов сейчас вам покажу вот смотрите здесь практически показать все невозможно здесь просто невероятное количество Правда, плохо что солнце светит, ничего не видно. Вот давайте я вам покажу на еще на одном кустике. Вот смотрите, попробую сейчас тенечек сделать. Посмотрите, какое количество плодов вяжется просто нереально. Просто нереально. С одного кустика можно собрать до 700 плодов. Этот вид относится к виду капсикум чиненс сверху острые сорта. Такой перчик имеет фруктовый аромат. во перцы, красавцы. Созревает он от зеленого. Потом вот переходит, видите, как переход у него на красный. Вот такого кустика может достигать до полутора метров. В где-то проделал до 70 сантиметров. Вот у меня сейчас кусты. Вот я их обрезал. Но здесь я не могу вам показать. Сейчас попробую что-нибудь показать вам. Не, так ничего не видно Ну, давайте заглянем серединку невероятный сорт ребят просто бомбезный просто острота у вот такого перца от одного миллиона до миллион шестьсот тысяч почти два лимона как каролина риппер ну, каролине Каролина Рипер, конечно там 2 200 ну его можно сравнить со скорпионом а то урожайность просто просто бесподобная главное что он ребята неприхотливый не надо заморачиваться посадили и забыли и радуйтесь такому урожаю урожай просто нереальный перчики смотрите как, смотрите, как они вяжутся вот давайте я попробую, может ну, камера action, она плохо снимает тут в общем сложно сложно что-то показать чтобы оно было все видно ну вот смотрите, видите, вот пучок какой, гляньте. Они растут прямо один на одном. Вот в этом пучке, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот здесь вот, ребята, вот в этом, вот, в этом участке, вот, 9 штук. Вот это вот висит 9 штук. Не говоря же остальных. Вот, смотрите, какие крупные перцы. Срок созревания такого перчика 120 дней. Ну, вот он же начал созревать. Красота какая, смотрите. Сегодня 15 сентября. то вот он начал повально, повально созревать. Сейчас будем снимать нижний ряд. И где-то недельки через две, через три он полностью весь созреет. Вот такие вот красавцы. Ну, верхушки я им уже подрезал, потому что вяжут, вяжут, вяжут, вяжут, вяжут. Вот смотрите, ребята, какая красота. Так что можете такой перчик заказать у нас. Ссылочку на каталог вы можете найти под этим видео. В верхней строке комментариев, там есть полностью каталоги на томаты, каталоги на острый перец и на соусы наши. Перец просто бесподобный. Давайте вот под солнышком попробуем показать, если видно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео обзоры.